Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скадь. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на декабрь для представителей знака Скорпион. До 15 декабря коридор затмений, открытый лунным затмением в вашем символическом восьмом доме в знаке Близнецы. Это сфера чужих ресурсов. Могут появиться на горизонте чужие деньги. Суды, кредиты, выплаты по депозитам. Бизнес, завязанный на общем групповом капитале, это те вопросы, которые придется решать в первой половине декабря. Совокупность событий из разных сфер жизни могут дать в результате серьезные и глубокие изменения. Кроме того, затмение в этом доме может говорить о получении наследства или начале практик, направленных на личностную трансформацию. Это может быть йога, психоанализ, гипноз, холотропное дыхание. Если вы планировали духовную работу, время пришло. Вопросы, которые поднимутся в коридор затмений, касаются вашего влияния и ответственности. распределения ресурсов. Марс, планета активности и силы, ваш второй управитель. После Плутона. Имеет сильный статус, управления, движется по вашему шестому дому. В декабре вы проявляете больше энергии и энтузиазма в работе, в быту. Вам предстоит уйма дел на рабочем месте и дома. Обстоятельства складываются удачным образом. Вы выделяетесь на фоне своих коллег, производите приятное впечатление на руководство. Главное, не торопитесь, немедленно разрешать возникающие проблемы и делать поспешные выводы, так как поспешные действия могут испортить благоприятные возможности, особенно второй половины декабря. Кроме того, в этот период может возникнуть необходимость посетить парикмахерскую, пройти медицинское или стоматологическое обследование. Так как Марс в шестом доме включает вопросы, касающиеся здоровья, то... Уделите этому внимание Подходящее время для того, чтобы заняться физическими упражнениями и улучшить свою форму. Не забудьте перед началом занятий посоветоваться со специалистом-медиком. Энтузиазм легко может прихлестнуть через край. Если вы не привыкли к регулярным и интенсивным упражнениям, постарайтесь не переутомляться. Так как физические силы... Лучше всего не расходовать на пустые какие-то действия, а направить в сферу работы, в карьеры. Во второй половине декабря вы сможете наконец-то взяться за дело, которое долго откладывали. Подходящее время сменить работу или активно заниматься поиском работы. Кому-то из близких может понадобиться ваша помощь или вы предпримете какие-либо действия, направленные на улучшение или укрепление собственного здоровья. В первой половине декабря наилучшие дни для того, чтобы пройти курс массажа, провести профилактические мероприятия, направленные на укрепление организма и усиление иммунитета. Также существует большая вероятность обострения хронических болезней. Поэтому следует уделить своему здоровью повышенное внимание. Венера движется по знаку Скорпиона до 15 декабря. Это ваш символический первый дом. Астрологический дом личности. Ваша способность привлекать внимание окружающих в этот период несомненно. Попытки оказать личное влияние оправдывают ваши ожидания. Ваш внешний вид способен оказать также существенное влияние на исход дела, как и качество вашего характера. Воспользуйтесь преимуществами этого благостного периода, чтобы улучшить взаимоотношения с любимым человеком. Следует учитывать и то, что на вас обращают внимание не только те люди, которые вам нравятся. Поскольку транзит Венеры по Скорпиону совпадает с коридором затмений, то получается все не так, как вы планировали и не так, как желаете. Вы также привлечете внимание окружающих, чей интерес к вам может быть нежелательным, а ваша связь с ними будет носить негативный характер и не сохранится надолго. Если вы осознаете возможные риски, то наверняка будете контролировать ситуацию и обойдете острые углы. В декабре вы легче идете на контакт. Проявляйте инициативу при знакомстве. Благодаря мягкости обхождения, дипломатичности, тактичности вам в этот период многое удается. Возможно, интересные знакомства, встречи с кармическими партнерами, а также решение вопросов, касающихся любви и отношений с людьми. Так или иначе, вы активны в общественной и дипломатической деятельности. Это благоприятный период для творческих людей. Следует использовать первую половину декабря для презентации себя и своих творческих проектов. Публика запомнит вас и ваши работы надолго. Вы сможете произвести впечатление. Это благоприятное время для бизнеса, связанного с искусством, развлечениями, модой индустрии красоты с 1 по 21 декабря меркурий движется по знаку стрельца в вашем втором доме усиливает интерес к денежным делам мышление становится более практичным появляются новые идеи и планы касающиеся финансовых дел покупки траты расходы становятся основной темой разговоров в это время проблемы могут быть у родственников. И, возможно, понадобится ваша финансовая помощь. Либо же в решении ваших денежных проблем могут помочь родственники, соседи и друзья. Дополнительные доходы может принести интеллектуальный труд, посредническая деятельность, коммерческие сделки, торговля. Поездки в это время обычно связаны с деньгами или здоровьем. В первой половине декабря, будьте особенно внимательны, можно столкнуться с мошенниками. Также возможно потеря денег или кража имущества. В коридор затмений могут быть убытки из-за неразумного планирования, расточительности, рассеянности. При заключении деловых соглашений или подписании контрактов нужно соблюдать осторожность, но лучше ничего не подписывать особенно если это касается финансов. После 14 декабря обстоятельства складываются для вас наилучшим образом, и вы сможете решить большинство вопросов, в том числе связанных с деньгами и имуществом. 12 декабря белая луна, светлая кармическая точка, входит в знак Стрельца в ваш символический второй дом и будет здесь до 12 июля 2021 года. Если вы понимаете и принимаете то, что ценности могут быть не только материальные, но и духовные, то вы сможете обрести внутреннее ощущение комфорта и самодостаточности, получить реальные ресурсы для решения своих и имущественных и материальных проблем. 14 декабря солнечное затмение в Стрельце в вашем втором доме. В сфере второго дома относятся как ваши персонально заработанные деньги, так и любые другие материальные ценности, принадлежащие именно вам. Также сюда можно отнести физическое тело, иммунитет. Ждите перемен в этой сфере. Возможно, изменится уровень, способы или сфера заработка. А возможно, вы захотите заняться новым видом спорта или полностью сменить гардероб. Или, наконец, купите ту заветную вещь, на которую так долго копили. 15 декабря Венера переходит в знак Стрельца во втором доме. Вы обретаете гармонию, в том числе с природой. Мир э, э, готов предоставлять вам наилучшие возможности для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно. У вас разрешаются многие конфликты. Укрепляются личные взаимоотношения, в семье благоприятная атмосфера, налаживаются отношения с детьми, с близкими. Вы проявляете себя творчески. Ваше увлечение или хобби может приносить доход. 21 декабря день зимнего солнцестояния. Солнце приходит в знак Козерога в ваш третий дом. Также в этот день Меркурий приходит в знак Козерога в ваш третий дом. В физическом отношении этот период является хлопотным. Ваши интересы распространяются на разные сферы деятельности. Но в этот период обстоятельства складываются выгодно для вас, чтобы вы решили большинство своих вопросов. Юпитер и Сатурн соединяются в Водолее, в вашем символическом четвертом доме и открывают новый 20-летний цикл. Для вас этот аспект означает начало больших перемен и обновлений в семейных отношениях имущественных вопросах 30 декабря полнолуние в раке в вашем девятом доме в 528 по киевскому времени может затронуть тему образования если она была актуальна ранее в ней наконец-то наступит ясность или появится возможность изучать иностранный язык также возможно знакомство с иностранцем. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам всего самого наилучшего. Любви, добра, мира, спокойствия. Благодарю вас за внимание.